Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова, и я приветствую вас на своем канале в YouTube. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть всегда в курсе новых, выхода новых видео и главное новых прогнозов. Сейчас я хочу вам представить гороскоп на май для всех знаков зодиака. Предыдущее видео вы можете посмотреть, где я даю общий прогноз. Пожалуйста, переходите. Даю важные рекомендации на, по дням мая, по сферам жизни и общее направление и самое главное рекомендации, как скорректировать какие-то неприятные аспекты. А сейчас прогноз гороскоп по знакам зодиака. Что же ждет более детально каждого из вас. И конечно же напоминаю, что на индивидуальные консультации вы можете записываться. Ссылочки будут под этим видео на канале в YouTube. Записывайтесь, пожалуйста. Всегда рада быть вам полезна. Итак, мои родные, гороскоп на май для Овна. Речь идет о мелочах, которые все никак не решались, но на данном этапе либо просто потеряют свою значимость и отпадут сами собой, либо будут решены буквально одним словом. В этом месяце Марс управитель Овнов займет самую сильную позицию за весь 2019 год, а потенциальный негатив Эриды, являющийся источником проблем вашего зодиакального знака, будет подавлен солнцем и в результате сейчас не просто можно, но даже нужно вступать во всевозможные противоборства и выигрывать их мои родные. На рабочем направлении есть отличные шансы заключить чуть если не сделку года. Овны в этом плане будут а, исключением относительно других знаков. Да? А тем овнам, у кого нет своего дела, я рекомендую задуматься об, о, о подобной альтернативе. В сфере личных отношений вероятны важные перемены, которые нужно принять с гордо поднятой головой и желанием не останавливаться на достигнутом. Первая декада мая 2019 года представителей знака ОВНа для вас она будет важна как раз с точки зрения перехода личных отношений на другой уровень. Здесь нужно принять волевое решение, руководствуясь тем, как объективно будет лучше для всех. Не тяните одеяло на себя, не ищите консенсус, он есть. Ищите его, если в чем-то вы не уверены, постарайтесь не останавливаться, не оставаться в одиночестве, тем более, что рядом обязательно найдется тот, кто захочет вам помочь, но в целом к новым знакомствам отнеситесь настороженно. Есть риск из-за своей сентиментальности попасть в непростую ситуацию, так или иначе связанную прежде всего с ревностью. А одиноким обнам будет проще, хотя для них тоже существуют свои риски, связанные с недоверием к старым друзьям. Отбросьте сомнения. Будьте собой, мои родные овны, и старайтесь видеть в окружающих тех, кем они являются на самом деле. Не приписывайте им субъективных черт. А на рабочем фронте вам никто не будет мешать, так что делайте, что задумали. Вторая декада мая сменит аспекты в жизни Овнов с личного направления на рабочее. Это значит, что в пределах семейного очага все задачи решаете быстро и не зацикливаетесь на них. Максимум упора делаете на сферу профессиональной деятельности, здесь у вас будет возможность повысить свой доход. Поздравляю, действуйте. Притом действуйте строго самостоятельно. Если имеете свой бизнес, не бойтесь отчаянных шагов. Но всегда имейте путь к отступлению. Всегда держите дверь приоткрытой. А середина мая – это хорошее время для, для тотальных перемен. Особенно в плане состава приближенных и советников, то есть речь идет в большей степени о работе с человеческим фактором. Не допускайте неприятных моментов, все тайное должно стать явным здесь и сейчас. Если работаете в компании, обязательно помогите коллегам по цеху, как говорится, да, действуйте сообща, так что у вас будет больше шансов достичь задуманного. При этом совсем не обязательно иметь общую цель, выступайте лидером, если это необходимо, у вас это получится. А вот третья декада мая для представителей знака ОВНа будет самым сбалансированным периодом месяца. Не смотрите по сторонам, не рассеивайте внимание, у вас есть цель, идите к ней, все остальное вторично. Для ОВНов предпринимателей это отличный шанс поставить жирную точку в давней вражде или самым фееричным образом завершить реализацию актуального проекта. Тем, кто трудится в организации, я рекомендую поставить планку как можно выше, однако придется ей все-таки соответствовать, так что не забывайте о том, что главное слагаемое успеха – это профессионализм. С точки зрения личных отношений в заключительный период мая лучше не решать каких-то масштабных конфликтов, оптимально их заранее не допускать, делая буквально все, что придется. Ваша помощь потребуется кому-то из близких родственников, отдайте на это все свои силы и готовьтесь к налаживанию отношений вероятно вести издалека и ну, что-то э, вроде приезда старых знакомых или дальних родственников вас предупредят не волнуйтесь так что вы успеете подготовиться мои родные а теперь прогноз на май для тельцов Потенциальный негатив Луны будет подавлен солярной энергетикой, а Луна поможет Тельцам сделать все тайное явным. Этот период будет хорош для развития наступления а, в сфере профессиональной деятельности. Имеющие свой бизнес тельцы под благоприятным влиянием планетарных аспектов могут войти, пойти в банк а, Необходимо действовать уверенно, но не торопливо. Конкуренты не смогут противостоять вам ничего существенного, зато союзники будут готовы услужить, и этим обязательно нужно воспользоваться в мае. Главное, не зацикливайтесь на перспективах. Делайте выбор в пользу бонусов, действующих здесь и сейчас. Если вы работаете в организации, не торопите события и будьте адаптивными. Когда придет нужный момент, воспользуйтесь им и вы это сможете, слушайте свою интуицию. В плане личных отношений заключительный месяц весны будет стабилен, но во второй его половине и особенно, пожалуй, наверное, в конце месяца, вероятно, спонтанное возникновение моментов, которые будут, могут запомниться вам на всю жизнь». Первая половина, первая декада мая поможет тельцам быстро нагнать тех, кто ушел вперед, это наиболее динамичное время месяца, так что если хотели выложиться на все 100, то лучше сделать это прямо сейчас. Не ограничивайте себя, если видите цель, прямо идите к ней, невзирая на слова, позицию окружающих тем более, найдите союзников среди коллег, если вы работаете в компании. И не действуйте в одиночку. У вас все получится, но только в команде. Не обязательно при этом занимать лидирующую позицию. Вы и без этого будете важным, если не ключевым участником. Если у вас есть свое дело, обратите внимание на а, периферию. Самые отдаленные офисы, сотрудников нижнего звена. Вот на периферию именно эти области потребуют вашего повышенного внимания. И там а, будут скрываться, там будет скрываться ключ к вашему успеху. Семейные тельцы могут сделать выгодное приобретение, период вообще хорош для того, чтобы тратить деньги на себя и на своих близких, тут важно не перестараться и четко разграничивать свое ближайшее окружение на тех, кто вам действительно дорог и тех, кто ну, находится здесь временно, так скажем. А вторая декада мая для представителей знака телец станет временем более созидательным и более созерцательным это значит что не стоит торопиться с выводами особенно в случае с новыми знакомствами ни в коем случае не принимайте участие в конфликтах которые вас не касаются избегайте их избегайте если потребуется все-таки ваше участие сначала все точно разузнайте не оставляйте недосказанности это касается в первую очередь сферы личных отношений где одиноких тельцов может под дать нечто концептуально важное для дальнейшей судьбы так что держите ушки на макушке что же касается тельцов семейных то вы будете просто наслаждаться своими отношениями так что оптимально провести выходные наедине со своей второй половинкой а в финансовом плане не останавливайтесь на достигнутом, но ни в коем случае не переоценивайте собственные, собственных возможностей. Какой бы удачной ни была середина мая для тельцов, вы не всесильны, и у вас тоже есть слабые места. Нивелируйте их, а не скрывайте. Третья же декада мая для представителей знака Телец однозначно покажется периодом, таинственным и, я бы даже сказала, романтичным. На самом деле все будет несколько проще и даже тривиальнее, но нет никакой необходимости об этом задумываться. Одиноким тельцам я рекомендую сделать, наконец-таки, шаг вперед, но лишь тогда, когда обстоятельства будут этому благоволить. Порой лучше остаться с друзьями, может быть, где-то в кафе или в баре до самого утра, но иногда, например, если завтра на работу, да, лучше уйти пораньше, несмотря на все уговоры. Семейные тельцы в этом плане будут лишены необходимости выбора, они все будут делать вместе со, своим, со своей половинкой, и это принесет немало приятных минут, приятных ощущений. Хотя к концу месяца вы можете столкнуться с неожиданной информацией, которая заставит многое пересмотреть в плане ваших отношений, никакого негатива, просто вы не будете к этому готовы. С точки зрения работы и финансов, конец, заключительный, вот этот заключительный период мая будет стабилен и едва ли чем-то вас удивит. Развивайте уже имеющиеся тенденции и не спешите доверять непроверенной информации. Такова, таков прогноз для э, тельцов, мои родные, я желаю вам прекрасного месяца. А теперь прогноз для близнецов на май. Э, луна и обычно отвечающие за проблемы и страхи близнецов и Рида, они займут э, достаточно благоприятные позиции и на короткий промежуток времени войдут э, в когерантность с Солнцем, обладающим весь 2019 э, год максимальным энергетическим потенциалом. В результате на первый план выходит миролюбие и коммуникабельность, стремление в этот период года... Э, решить все конфликты при том таким образом чтобы никто не остался в накладе не накаляйте обстановку призывайте всех к спокойствию в остальных ситуациях когда конфликта нет действуйте максимально напористо но здесь очень важно смотрите когда есть конфликтная ситуация когда нет на рабочем фронте вероятны важные знакомства, но гораздо важнее то, как вы сможете реагировать на актуальные перемены в окружающем мире. А ведь перемены однозначно будут. И вы, мои дорогие близнецы, вероятно уже с первых дней месяца поймете, о чем я говорю. Пишите об этом в комментариях. На любовном фронте все будет не столь ярко и многогранно, но представители вашего знака однозначно получат возможность упрочить свои отношения или же решиться на кардинальный шаг. В какую сторону, опять-таки, это индивидуально. Первая декада для близнецов – это возможность проявить себя. Вполне вероятно на принципиально новом поприще. Это значит, что имеет смысл активно, вертеть головой по сторонам и не терять бдительности даже тогда, когда, ну, как кажется, все должно быть максимально расслабленным или все должны быть максимально расслаблены. Для тех, кто работает в организации, речь идет либо о возможности альтернативного заработка, либо о смене места работы. Смотрите на мир Решительнее. Не пренебрегайте тем, чего хотите ради того, что вам говорят делать. Близнецы, которые имеют свой бизнес, также могут действовать уверенно и даже рискованно, но вам стоит опираться не только на себя, а скорее как раз наоборот. В основе ваших решений должно лежать всестороннее массовое мнение. И тут как раз помогут не только ближайшие советники, но и новые контакты, которые могут завязаться. Что касается сферы личных отношений, то в мае... Не позволяйте себе слишком многого, но сразу дайте понять, чего вы хотите. Это касается в большей степени неожиданных знакомств для одиноких представителей вашего знака, а, так как у семейных близнецов все будет более стабильно и более спокойно. А вот вторую декаду мая близнецам явно стоит уделить повышенное внимание своим близким обязательно возьмите на вооружение недавно приобретенные навыки. И вообще, смотрите в будущее, а не в прошлое. К примеру, общайтесь с детьми на их языке, не будьте консерваторами. В обратную сторону также старайтесь сделать представителей старшего поколения прогрессивнее, даже если они ну, не проявляют к этому, к этому явного решения, явного рвения. У вас все получится. Вам лишь нужен близкий контакт, совместное дело, которое хоть, ну, хоть в какой-то степени нравится обеим сторонам. Несостоящие в отношениях представители знака близнецы в середине месяца будут ощущать себя ой, королями ситуации. И в определенном смысле так это и будет, а только не переоценивайте, пожалуйста, свои возможности. Если у вас есть свое дело, обратите внимание на техническую сторону вопроса. Возможно, пришло время что-то в этом направлении изменить. Если же вы работаете в компании, то наоборот, взгляните на находящихся рядом людей. Заведите важный разговор с руководством, найдите новых союзников, вода не течет только под лежачий камень, поэтому ваша задача действовать, мои родные. Третья декада мая будет удачна для всех представителей знака «Близнецы» без исключения, вне зависимости от семейного положения или места работы. Тут уж нет необходимости озираться по сторонам, потому что к концу месяца вам, самим и окружающим будут точно ясны все мотивы и цели. Это идеальное время для реализации масштабных бизнес-проектов. А сейчас можно заключать самые значимые договора, делать крупные вложения. Кстати, мои родные близнецы, насчет финансов в мае в принципе лучше тратить, чем копить вам, но если давно задумывали что-то крупное, то реализуйте это именно в конце мая, посмотрите какой взрыв у вас будет в финансах. Еще раз, если вы что-то планировали крупное, Приобретайте это в конце мая, в третьей декаде. Разумеется, отдавайте себе полный отчет, что это не должно быть сугубо импульсивное решение. Не эмоциональное, а от состояния. И опять же, не действуйте в одиночку. Рядом обязательно найдутся те, кто готов идти с вами в ногу, а в пределах семейного очага относиться с подозрением к новым веяниям и особенно к новым людям оценивайте их критически но будьте дружелюбны и не слишком э, спешите с выводами я желаю вам мои родные близнецы прекрасного месяца воспользоваться всеми возможностями а в следующем видео мы продолжим прогноз для остальных знаков зодиака подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и конечно же максимальный репост чтобы все люди знали в каком направлении двигаться до встречи в следующем видео. Пока-пока. С вами была Елена Дегурова.